Шанс, звезда. На эту сцену я хочу пригласить нашу постоянную гостью, участницу, талантливую неувторимого Виолика. Встречаем, друзья! What sure. Thank <laughs> you.